Распродажи различных токенов в 2017-м собрали 4 миллиарда долларов, а в 2019-м только один токен сейл привлек 1 миллиард долларов всего за 10 дней. Глобальные рынки активно оцифровываются, и прогрессивные предприниматели токенизируют свои бизнесы, используя возможности технологии блокчейн. Благодаря этим трендам любой стартап может взлететь за считанные дни на недосягаемые высоты. Блокчейн Partners про как раз тот самый случай. Прибыльная бизнес-модель на 600-миллиардном рынке рекламной индустрии с hardcap 230 миллионов приносит до 5% в день владельцам токенов BPC. Вы можете стать обладателем токенов BPC как без вложений, выполняя Airdrop-программу, так и приобрести их удобным для вас способом. Компания выкупит у вас весь объем BPC в любой момент времени, если вы сочтете это необходимым. Ведь дивиденды начисляются только на те токены, которые находятся в обороте. Узнайте больше информации и воспользуйтесь этой возможностью прямо сейчас!